Переведено и озвучено Angel Steam. Когда я запустила OneCoin, моя цель была войти в топ-3 на рынке криптовалют. Я не говорила стать номером 3, номером 2 или номером 1, но цель однозначно была стать ощутимым и заметным игроком в индустрии криптовалют. Наш проект оказался гораздо более успешен, чем мы ожидали. У нас 2 миллиона клиентов. 2 миллиона клиентов, и я думаю, что это гораздо больше, чем сообщество биткоина. Официальных данных на этот счет нет, но исследования показывают, что, возможно, в мире есть где-то 250-300 тысяч человек, у кого имеется хотя бы один биткоин. 250 или 300 тысяч человек — это не так много, если вы сравните с нашей сетью. Мы настолько успешны. Мы не только привлекли топовых сетевиков по всему миру, а если вы посмотрите список топ-чеков MLM, то увидите, что наши топ-лидеры занимают там заметные позиции. Но мы также привлекли людей, кто никогда раньше не занимался сетевым маркетингом. Мы имеем сильные позиции на шести континентах. Мы очень сильны в Китае. Индия тоже набирает обороты. Европа очень воодушевлена идеей криптовалюты, и такой большой успех привел к тому, что к нам стали присоединяться и другие сети. К нам примкнули Канлигус, ОПН, Универтим в Бразилии, и многие другие просят взять их в наши ряды. Все это привело к тому, что у нас сейчас время ожидания монет из майнинга составляет несколько месяцев. Это означает, что если вы сегодня присоединитесь к майнинговому пулу, то вы получите свои монеты только через 3-4 месяца. И меня спрашивают, что мы можем сделать в такой ситуации. Как мы можем с этим справиться? Стоит ли нам реально ждать монет по несколько месяцев? И вы знаете, как это обломно нажать на кнопку, отправить токены на майнинг и потом ждать так долго монет. Вы ничего не можете сделать с вашими монетами во время ожидания. Вы не можете их использовать, вы не можете ими торговать, вы просто сидите и ждете. Это один из факторов, который показывает, что успех нашей криптовалюты превзошел все ожидания. Второй фактор – это фактор использования монет. Мы всегда хотели быть самой используемой криптовалютой на рынке. Наша цель уже не войти в топ-3, а стать номером один. А номер один означает, что у Ванкоина должна быть самая большая капитализация, самое большое количество транзакций и самая большая клиентская база. И, честно говоря, я думаю, что мы уже номер один по количеству пользователей. Что дальше ожидает Ванкоин? Я бы хотела, чтобы через два года у нас было 10 миллионов пользователей и 1 миллион мерчантов, которые с нами работают. Один миллион мерчантов, которые принимают монету, которые активно используют монету, и наши клиенты, которые смогут покупать за монету товары и услуги. Наша цель всегда была сделать криптовалюту доступной и реальной. И возникает вопрос, можем ли мы это сделать? Можем ли мы этого добиться с концепцией, которая у нас есть сегодня? С монетой, которая у нас есть сегодня, и с блокчейном, который у нас есть сегодня? И, к сожалению, ответ – нет, не можем. Потому что у нас недостаточно монет для мерчантов, мы не можем присоединить много мерчантов, потому что даже без них наши клиенты уже ждут монету по 3-4 месяца. Еще один технический момент. Наш блокчейн обновляется каждые 10 минут. Это означает, что если вы хотите произвести транзакцию, хотите что-то купить за ванкойны, например, обувь, то вам придется ждать 10 минут до совершения этой транзакции. У меня нет 10 минут ждать, и я полагаю, что у мерчанта тоже нет столько времени ждать. Поэтому мы вынуждены пойти на ускорение блокчейна. Какие же изменения нас ожидают? Во-первых, блокчейн не будет обновляться каждые 10 минут, как это происходит сейчас. Он будет обновляться каждую минуту. Это означает, что каждую минуту будет майниться новый блок монет. Во-вторых, у нас будет больше общее количество монет в алгоритме. Мы увеличиваем количество монет до 120 миллиардов ванкоинов. Почему именно до 120 миллиардов? Ответ очень простой. Мы заявили, что станем самой большой резервной криптовалютой в мире. На сегодняшний день у Ripple Coin 100 миллиардов монет. Если мы хотим стать самым большим игроком на рынке, если мы хотим покорить все континенты, стать самой большой платежной системой для трансконтинентальных транзакций, мы должны быть больше, чем любой из конкурентов. Переведено и озвучено angels-team.com Сейчас повсюду говорят, что следующие два года будут удивительным периодом для становления рынка криптовалют. Это будет очень интересное время. Но мы все знаем, что только самые большие и успешные выживут. Иван Коин уже один из самых больших игроков, а мы планируем сделать нашу монету еще больше, еще больше, еще больше и стать номер один во всем мире. Третья причина изменений блокчейна носит характер регулирования. Мы все знаем, как не просто рынок, в вопросе регулирования. Банковские операции становятся все труднее. Нужно проходить через море процедур, а рынок криптовалют, к сожалению, не регулируется. Так что мы не являемся финансовым институтом или банком. Поэтому мы решили сами регулировать свою деятельность. Мы хотим установить новый стандарт для криптовалют. И мы будем первой и единственной на данный момент криптовалютой, которая хранит документы, подтверждающие личность своих клиентов. Мы будем хранить идентификационные документы клиентов в зашифрованном виде на блокчейне. Это позволит нам избежать отмывания денег криминала и стать самой прозрачной криптовалютой на рынке. Мы хотим стать очень большими, и мы хотим быть единой силой по всему миру. Поэтому нам нужно следовать правилам и даже самим устанавливать правила, чтобы никто не смог злоупотребить нашей монетой или концепцией. И вы все знаете, что для меня это всегда было очень важно. Иногда меня спрашивают, ванкоин лучше биткоина? Следует ли нам купить биткоины или использовать ванкоины? Я обычно отвечаю, каждый человек найдет для себя подходящую монету. Если вы хотите быть анонимно, если вам есть что утаить, если вы хотите избежать налогообложения или совершить что-то незаконное, то вам не следует выбирать ванкоин. Мы для вас не подойдем. Ванкоин — это прозрачная криптовалюта, которая ставит целью стать глобальной платежной системой. Мы сами для себя разрабатываем философию бизнеса. И наша философия заключается не в сокрытии вещей или анонимности транзакций. И я верю, что это очень важно не только для ванкоина, но и для всей индустрии. Мы все только заработаем, когда криптовалюта станет широко приниматься и вольется в финансовый сектор. Итак, нас ожидает три изменения. Ускоренный блокчейн, делающий транзакции очень быстрыми и привлекательными для мерчантов. Большее количество монет для всех. И абсолютная прозрачность. Я очень воодушевлена, потому что я всегда хотела, чтобы этот проект стал огромным и крайне успешным. Я хочу вас всех поблагодарить и действительно верю, что мы завоюем весь мир. Вы, конечно, теперь спросите, доктор Ружа, но теперь у нас становится так много монет OneCoin, значит ли это, что мои монеты обесценятся? Мы обсуждали несколько раз, из чего складывается ценность криптовалюты. Криптовалюта ничем не подтверждена. Это актив, цена которого управляется исключительно спросом и предложением. Ценность монеты при этом поддерживается брендом. «Бренд» означает, сколько людей знает о ВанКоине, сколько людей использует ВанКоин, насколько мы широко представлены по всему миру. Когда у нас станет больше монет, бренд ВанКоин станет еще сильнее. 10 миллионов клиентов и 1 миллион мерчантов через два года. Это такая мощь, о которой никто в этой индустрии даже не мечтал. И второй аспект, который делает монету ценной, и это используемость. Если вы можете использовать криптовалюту, то тогда это ценный актив. В противном случае это просто спекуляции. Вы можете покупать активы и думать, что их цена растет, потому что вам об этом кто-то сказал. Но если вы можете использовать актив, то это значит, что у него есть внутри ценность. И криптовалюта это платежное средство для глобальных и быстрых переводов. Наша монета именно так и будет использоваться. Оплата в магазинах ванкойнами, частные переводы в ванкойнах. Вот куда мы движемся. И без увеличения количества монет мы не можем подключать мерчантов. Я верю, что все эти изменения делаются только к лучшему, и они приведут к значительному росту ценности монеты. И вы, конечно, теперь спросите меня, так что же произойдет с блокчейном? Вы знаете, что алгоритм криптовалюты должен быть запрограммирован заранее. Когда мы запускали Ванкоин, мы запрограммировали одно число монет в алгоритме. Теперь нам надо отказаться от этого старого блокчейна и запустить новый блокчейн с новым количеством монет. Это произойдет 1 октября. И все партнеры, кто уже присоединился или присоединится к нам до 1 октября, получат подарок. В знак благодарности за то, что вы примкнули к нам на раннем этапе, что вы нас поддержали, что вы помогли нам сделать монету ценной и успешной, мы удвоим количество ваших монет. Сколько бы у вас не было монет до 1 октября, мы удвоим их количество при запуске нового блокчейна. Например, если у вас будет 1000 монет на конец сентября, то при запуске нового блокчейна в начале октября на вашем аккаунте уже будет 2000 монет. Переведено и озвучено Angel Steam. Вы не ослышались. Кто бы к нам не присоединился до 1 октября, удвоит свои монеты. Это разовая акция, и подобное никогда больше не повторится. Это бонус для всех партнеров, кто поддержал нас и помог нам стать большими, быстро расти и превратиться в самую быстрорастущую и успешную компанию на рынке. Я горжусь всеми вами и надеюсь, что вы тоже гордитесь быть частью огромного, потрясающего явления, которое меняет жизни многим-многим людям по всему миру. Спасибо, и я жду с нетерпением нашей совместной работы в ближайшие годы.